Мальчики, девочки, мамы и папы, детские открылся для вас магазин. Ассортименту вы будете рады, выбор огромный вас поразит. Первый этаж удивит вас одеждой, обувь тоже порадует вас. А на втором итальянские бренды Фэнди, Феррари, Гальяна и Айс. Игрушки, коляски, манежи, кроватки на третьем найдете вы этаже. Поход в магазин будет очень приятным. Вы мой стиль собирайтесь уже.